Друзья, очень хорошие новости, биткоин нам наконец-то дал настолько сильный сигнал, что это просто нужно срочно записывать. И давайте мы сегодня как раз таки это разберем. Всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал и мы с вами здесь обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах. Напоминаю, что у нас есть куча предыдущих видео, вы можете их посмотреть и сравнить с тем, что произошло на графике в действительности. Вчера мы с вами анализировали, что у нас была ситуация неопределенности с уклоном на понижение, и мы ждали именно этого движения на уровне 35 тысяч. То есть, либо цена отскочила и дала бы нам сигнал, либо цена вернулась в диапазон и также дала бы нам сигнал. В итоге цена вернулась в диапазон. И давайте мы с вами все это вместе одновременно разберем. Смотрите, вы должны понимать, что на рынке не каждый день бывают сигналы. То есть, есть сигнал, а есть неопределенность. Позавчера мы с вами анализировали, что трендовая линия поддержки была пробита треугольника и цена двигалась к уровню 30 тысяч. Это был сигнал. Потом цена отскочила от уровня 31 тысяча и направилась на повышение. Тем самым шансы уравнялись, и возникла ситуация неопределенности. Неопределенности с уклоном на понижение. Почему с уклоном на понижение? Поскольку большая вероятность того, что цена отскочит от пробитого уровня, чем вернется в диапазон. И здесь я рекомендовал подождать по факту, что произойдет. То есть, либо цена вернется в диапазон, либо отскочит. И обратите внимание, насколько сильная реакция возникла на этом уровне. То есть, уровень... Это место, где происходит ценой реакции Цена может либо отскочить, либо возникнет консолидация Либо цена вернется там и пробьет этот уровень И здесь возник просто сумасшедший импульс на повышение Повышающий значимость данного уровня 35 тысяч Потом цена вернулась, протестировала и направилась на дальнейшее повышение И что в итоге у нас здесь вырисовывается? Цена просто очень быстро двигается на повышение И не знаю, насколько быстро выйдет это видео Но надеюсь, что я успею записать и выложить, прежде чем что-то произойдет. Итак, что мы с вами имеем, друзья? Дневной тайфрейм, все это скрою я. Дневной тайфрейм, цена отскочила от уровня 30 тысяч. Здесь мы вчера предполагали паттерн, намекающий на разворот. И разворот у нас произошел. Обратите внимание, насколько уверенная свеча возникла в данном месте. И она перекрыла с собой сразу несколько медвежьих свечей. То есть огромная сила была показана быками. И такую ситуацию мы наблюдали достаточно нечасто. Но каждый раз, когда мы ее наблюдали в последнее вот время, а с начала этого года, цена просто совершала очень хорошее движение вверх. Давайте мы это разберем. Смотрите: вот наша ситуация: то есть бычья свеча поглотила сразу несколько медвежьих свечей. И у нас здесь область поддержки находится сильная. То есть условия такие, что бычья свеча поглощает несколько медвежих свечей и область поддержки. Итак, первый паттерн у нас возник в данном месте. Область поддержки у нас здесь имеется И вот тот самый паттерн Бычья свеча поглотила сразу несколько медвежьих свечей И мы поймали с вами рост Давайте посмотрим какой Рост на 23% Далее Следующая ситуация возникла вот здесь вот. Также здесь находится у нас область поддержки Не настолько, конечно, сильная, как эта Но тем не менее Uh, бычья свеча поглотила сразу две медвежьих свечи И у нас возник, опять же, рост Обратите внимание, что во всех случаях свеча уверенная и без каких-либо теней Что здесь, что здесь Итак, данный паттерн дал нам рост на 18% Следующий паттерн возник у нас в данном месте Опять же, область поддержки у нас здесь имеется И вот наш паттерн Бычья свеча поглотила сразу несколько медвежьих свечей И этот паттерн дал нам рост в 10%. процентов. А обратите внимание, что мы здесь на графике больше не видим подобных ситуаций. То есть вот раз, вот два, вот три и вот четыре. И каждый раз сигнал себя отрабатывал. А, то есть вот с вами наша ситуация, уровень поддержки и бычья свеча поглотила сразу несколько медвежьих свечей. И это очень сильный сигнал на повышение. То есть рыночная картина резко поменялась. Следовательно, мы с вами можем предположить рост как минимум до уровня 42 тысячи. Поскольку здесь находится линия МА200, это сильная линия сопротивления для цены. Но этот рост у нас оставит сколько? Давайте посмотрим. Опять же, 10-12%. Вполне, в принципе, адекватно для этого паттерна. Также здесь мы можем увидеть трендовую линию сопротивления в данном месте. И вероятнее всего она будет пробита. Опять же, судя вот по этому паттерну. То есть у нас вырисовывается сильный сигнал на повышение Я очень удивлюсь, если цена после данного паттерна пойдет вниз Давайте вернем все наши зарисовки, откроем H1 Посмотрим, что у нас в более локальной картине происходит То есть сигнал у нас в глобальной картине, заметьте, а не в локальной То есть это уже более серьезно Итак, цена вернулась в диапазон треугольника, обратите внимание Пробила трендовую линию поддержки, которая была опять же пробита здесь Цена вернулась в диапазон Протестировала пробитую линию и направилась дальше на повышение. Растянем также трендовую линию сопротивления. И мы видим, что цена пробивает эту трендовую линию сопротивления. То есть проходит просто как сквозь масло. Невероятно сильный сигнал, и как минимум нужно ждать движение до уровня 42 тысяч, а возможно, даже цена пробьет данную область сопротивления, направится дальше на повышение. Ну, насчет дальнейшего повышения у нас сигналов нет, а вот до 42 тысяч есть сигнал. Но хочу также обратить внимание, друзья, заметьте, что у нас после данного паттерна вырисовывалась коррекция. То есть, вот у нас паттерн, вот коррекция, и только потом движение вверх. Опять паттерн небольшой застой, и только потом движение вверх. Паттерн, коррекция, движение вверх. То есть в ближайшие дни а, даже можно ожидать, я думаю, коррекцию. А небольшую. Вот такую вот, и только потом движение вверх. Либо же цена сразу а, пойдет к руню 42 тысячи. Не могу предположить, какие будут движения здесь. Но, скорее всего, будет коррекция, поскольку обратите внимание, насколько далеко цена ушла на часовом тайфрейме от линии MA50. Если цена далеко уходит от линии MA, то очень высока вероятность коррекции. Смотрите, здесь находится экстремом треугольника. Вот отскок от трендовой линии сопротивления. Возможно, цена дойдет у нас до сюда. И как раз таки потом начнется та самая коррекция. И потом цена направится на дальнейшее повышение. Вот что я думаю и вот что я вижу на основе технического анализа Итак, подведем итоги У нас сигнал на повышение до уровня 42 тысячи И предполагается коррекция в ближайшие э, часы или ближайшие дни а Цена, вероятнее всего, дойдет до экстремума Вот здесь вот И потом начнется коррекция Возможно, начнется она прямо сейчас Но э, коррекция, мне кажется, неизбежна И потом, вероятнее всего, цена направится на дальнейшее повышение То есть сигнал на повышение Рыночная картина поменялась И также вы должны понимать, что мы, трейдеры, просто прикрепляемся к цене то есть мы не топим за одну сторону. Вот инвесторы, да, им нужно строгое повышение. А трейдеры, они могут зарабатывать и на повышение, и на понижении. Ну, инвесторы, конечно же, инвестируют в долгосрок на несколько лет. Там на 3, на 5, на 7 лет. И в любом случае повышение, вероятнее, все произойдет за такой срок. Но трейдеры, они спекулируют на в коротких движениях цены, и им не важно, куда пойдет цена. То есть, либо вверх, либо вниз. Они просто прикрепляются к этой цене. То есть, трейдерам важно каждый день пересматривать свой анализ. Это очень важно. Поэтому, друзья, рекомендую вам каждый день смотреть видео, а пока их выпускаю. Поскольку каждый день нужно анализировать и пересматривать свой анализ. Не будет такого, что вот один день... Сигнал такой-то, такой-то, и потом это все реализуется у нас в течение там, недели или чего-то такого. А такие сигналы реализуются только на глобальной картине, если мы анализируем недельные тайфреймы или что-то подобное. Плюс ко всему, даже если так, рыночная картина может очень быстро поменяться, и нужно всегда быть на готове и всегда пересматривать свой анализ. Запомните это. В техническом анализе важно быть гибким. Друзья, вот такие вот у нас ситуации на биткоине. И на этом видео подходит к концу. Обязательно ставьте палец вверх, если это видео было для вас полезным и информативным. Пишите свое мнение о биткоине в комментариях, пишите свою обратную связь. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.